Всем привет! Сегодня я хотел бы поговорить о языках программирования. Первый язык, самый такой основной, это HTML. HTML это язык гипертекстовой разметки. Знание этого языка, конечно, самое основное в, в программировании. Данный язык а, помогает нам добавлять а, объекты в наш проект. Давайте посмотрим, а, как будет выглядеть сайт, а только используя один язык. Это... Для примера я привел свою страницу ВКонтакте. Именно так она будет выглядеть а, с использованием только одного языка HTML. Следующий язык. CSS. Э, каскадные таблицы стилей. Название говорит само о себе. Э, с помощью этого языка мы будем добавлять дизайн на свои сайты, верстать сайты и тому подобное. Вот проведен пример э, использования CSS. Э, конечно, здесь ну, можно было бы еще добавить, но уже сайт становится более адекватным. Для нашего восприятия. Следующий язык это у нас PHP и JavaScript. О них уже мы будем говорить гораздо позже. Встретимся в следующем уроке.